Сегодня денек долгожданный, желаю тебе долгих лет, цветов тебе целую ванну, курган шоколадных конфет и армию плюшевых мишек, еще бриллиантов мешок, и жить непременно в Париже, и было чтобы все хорошо.